Я реально от этого Golden Ярда что-то немножечко так вот прям восторг. Отличительная особенность это отделка нашего комплекса. Она просто уникальная. У многих квартир на первом этаже что в эту, что в ту сторону, будут такие террасы. То есть будут живые изгороди. Вот это реальный Golden ярдище. Golden Yard того ярдом всем ярд. Привет еще, дорогие мои, уважаемые телезрители. Друзья, мы находимся в городе Сочи. И к вашему вниманию будет новый, ну или может быть хорошо забытый, старенький относительно классный, прикольный, классный объект под названием golden yard я реально от этого golden yard а что-то немножечко так вот прям в восторге сейчас покажу и вы поймете почему смотрите сюда по правую мою руку находится как раз таки он этот красивый комплекс почему он красивый сейчас все подробно раз скажу во-первых начинаем это все наша территория туда за заборчиком тоже наша территория. там планируется м -м, баскетбольное поле волейбольные детские площадки небольшие, такие относительно крупные по меркам Сочи, спортивные площадки. В общем, здесь есть много чего. Если рассказывать, обалдеете. А также вот это все, это полностью наш огромнейший, вот там вон въезд, видите вот эти серые ворота? Это въезд на территорию нашего Голден Ярда. Короче, куча гостевого паркинга. Смотрите внимательно. Вот эта вот территория, которая за этим забором, это тоже наша территория, но там будет вспомогательная, дополнительная инфраструктура. Вот так вот выглядит наш комплекс. Но, сразу же хочу сказать, этажность нашего комплекса будет немножечко другая. Сейчас, на данный момент, у нас здесь этажность, видим, что... Всего-то три этажа, а будет пять. Как есть. Комплекс у нас имеет всю разрешительную документацию. Идет по капитальному ремонту. И на данный момент вот то, что оно сделано, я вам покажу. И вы сразу же все поймете. Заходим. Это в парадную. Это парадная. Парадная прикольная, классная. Весь комплекс отличительная особенность. Это отделка нашего комплекса. Она просто уникальная. Собака такая. Собака чуть было взяла и не зашла. Это собака-охраняка. Она охраняет данный комплекс от... От, от... Не знаю чего, короче. Ну, смысл в том, что охраняет. Это у нас ресепшен. Смотрите, представьте, да, то, что вы пришли, а я тут на ресепшене стою и говорю. Дорогие россияне, что бы вы хотели, Golden Yard? Тогда... А это, Что-то я уже наступил. А это ерунда. Это не сделал ни я. Шучу, короче, это там просто фигня. Так, ладно, смотрим. Вот цвет, если бы включить, было бы вообще прекрасно. Это просто ресепшн. Представляете? Г-ю-ю-ю. Вот она, вот такая красота. Там какие-то дополнительные шкафы. А вот, скорее всего, в тех шкафах и как раз-таки кнопочки, которые включаются. Вот это вообще изобразительное искусство. Так, что подсвечиваться будет, возможно. А, ну да, там еще, видите, подсветка какая-то есть под мрамором. И там у нас подсветка будет в вечернее время суток очень заметно. На стенах у нас сумасшедший травертин. Вы смотрите, это все изнутри, снаружи, на полу. Это просто входная группа в Golden Yard. От этого просто, вы посмотрите, здесь э, что не элемент, то произведение искусства. То есть, ну реально, это вот Golden Yard, Golden Yard, всем Golden Yard, е И обратите внимание на наши стеклопакеты. И все это вот, это просто холл обыкновенного комплекса, в котором вы можете купить себе помещение, да? Помещение, квартиру классную. Так, это что? Очень хочется понять. И сюда же заглянуть. Ага, так. Это санузел. Обыкновенный общественный санузел. Для того, чтобы пока вы вышли, допустим, и куда-то по своим делам, чтобы вас нужда не застала в дороге, вы заходите вот сюда. Там санузел был один. А, что, не понял. Раковина. Водичка. Зеркальце. О -о, этот закрыли. Этот открыт. Ничего не понял. Короче, там для мальчиков один, для девочек два, что ли? Я не понял. Э То, М, э это, Ж. Почему для девочек? Девочек что, больше, чем нас? Ладно, об этом надо еще поговорить. Короче, это тоже... Еще... Да, тут вот имеется беда. Да, судя по всему, для женщин санузел двойной. Похоже, женщины чаще хотят туалет, чем мужчины. А для мужчин вон он там, одинарный. Ладно, это не мое дело. Как говорится, мужики в квартиру сходят. А для женщин, видите, там, где установлен этот письюар для подмывания. В общем, там у нас, дорогие друзья, вот такие вот новости. Смотрите, Golden Деярд. Но ну, если честно, я в диком восторге. Прежде чем я расскажу то, что я в диком восторге, я вам вначале, прежде чем показывать сами помещения, пойду вокруг обойду. Пойдем. Идем вокруг, покажу. Смотрите на отделку. Вот как он отделан сейчас в этом виде, так будет отделано все. Все здание. Ну и потихонечку, покуда я иду, немножечко расскажу по нюансам нашего комплекса. Раз, Сказываю. Смотрите, во-первых, начнем с того, что у многих квартир на первом этаже, что в эту, что в ту сторону будут вот такие террасы. То есть будут живые изгороди. Вот подобные вот этой, только все это будет живое То есть это будет все выгорожено, перегорожено Будет лифт на все пять этажей Потому что комплекс претендует на э, самое почетное здание данного района Без прекрасно серьезного, это я скажу Квартира здесь от трех миллионов рублей И все квартиры сдаются прямо в предчистовой отделкой, как есть Смотрите, вот как он выглядит Еще два этажа по капитальному ремонту у нас это разрешение получено И это реально, пока иду рассказываю Закрытый комплекс элит-класса Golden Yard расположен в спальном районе на улице Пластунская. Территория у нас 1,9 гектар короче, 2 гектара. И видите, что мы здесь видим? Спорт. Это я вначале покажу то, что входит, то, что сейчас сделано, то, что входит в инфраструктуру нашего комплекса. А потом покажу уже сами квартиры. И, конечно же, спортзал. Офигеть! Здесь, на территории этого элит-комплекса, есть даже свой спортзал. Знаете, что здесь будет? Здесь будут тренажеры, вот так везде стоять: бегательные, прыгательные, груша, э, гири, гантели. Вот это все здесь будет. Я иду по спортзалу. Везде у нас система фан Видите, да, установлена, смонтирована. И это все спортзал. Всего лишь у пятиэтажного комплекса Golden Yard. Да, в обратную сторону, если я вам потом покажу, вон они у нас, видите, там квартиры тоже с террасами. Это в обратную сторону, но здесь вид не очень. Ну, не знаю, хотя, может быть, и в эту сторону хороший. Далее, в самом комплексе у нас своя, своя котельная. Своя котельная. Все, отопление подается по тепловому счетчику. Далее. Вот так пополам вот это помещение делится. С этой стороны женская раздевалка, с той стороны мужская. Это что касается спортсменов. Потому что здесь будут заниматься собственники, жители этого Голдингярда. Вот тут будут раздевалочки. Ну, свет пока здесь включать не буду. Видите, везде этот травертин, узнаете? Везде этот травертин. Что такое травертин? Но это дорогой материал, это природный камень. Далее смотрим сюда. Санузел мужской, женский. Душевые. Ну, короче, как говорится, раздевалка есть, душевые есть. Вот он, спортзал. Поехали дальше, дорогие друзья. Па! Самое интересное впереди. От этого Голден Ярда... Я немножечко удивлен. Я не во всех отелях города встречал такое. А здесь, смотрите, здесь вообще просто басик. Планируется, что здесь будут рыбки. Ну, конечно, сейчас он не функционирующий. Здесь будут рыбки, но ну, чуть попозже. Это действительно, здесь будет движение воды. А может, это детский бассейн надо уточнить? А, нет, есть подсветка. <соценно> это и детский бассейн. <соценно> но мне было сказано, что там будут рыбки. Ладно, смотрим, далее внимательно сюда. Здесь у нас спа-зон. fuck, Идем сюда. Вот от спадзона я, конечно же, удивляюсь. Заходим. Так, что там? Это у нас ресепшн в спазоне. Вам тут выдают халатик. Ну, грубо говоря, ну это реально отель. Я не знаю, это отель просто, ну, в ду-ду-ду как есть. Смотрите, да, у ресепшена все это из мрамора, да. Здесь же у нас своя, санузел, грубо говоря, у ресепшена. Чтобы э, люди непосредственно могли, которые у нас управляют зоной спа принимают гостей вот это вот все контролировать а далее самое интересное мы сейчас пойдем туда так начинаем давайте первое что такое огромная душевая да огромная душевая вся из мрамора закрываем поехали дальше что у нас из инфраструктуры огромный санузел как это не перекакать еще один понятно это вся инфраструктура понимаете это парная и спа массажные кабинеты это массажный кабинет с душевой санузлом Все как положено Отдельное. Еще один массажный кабинет Немножко недоделан, работает вытяжка Это у нас что? Узнаете? Смотрите на потолок, звездное небо Блин, свет не включается а я понял, в чем не включается Вот тут А, это, наверное, регулировать кнопочки Но свет не включается Ну, давайте-ка я вот так как-нибудь порадую Из мрамора Из чистейшего мрамора Сиденья, мраморные плиты, звездное небо. Я такое видел в Рэдисоне. Так, вода есть? Так, хочется показать, есть вода или нет. Есть вода, Да будет свет. Уходим отсюда. Все понятно. Я думаю, более-менее из вас люди уже более-менее разобрались. Так, следующее. Парная. Вот как парной свет включать, я честно не знаю, да? Хохохварно. Блять, сейчас включу, нафиг надо. -хварно, видели? Нарва какая-то. И вот такая вот парилочка Марилочка, большущая реально, деревянная, новенькая, стоит уже из обработанного дерева. Так, все, сами понимаете, парная в комплексе есть, и, -и, -и... еще одни дополнительные душевые. Так, а здесь вода польется мне? ё -моё. Душевые. Вышел из парилочки в душевую, зашел обратно. Короче, массажная, две парилочки, разная, финская, турецкая, санузлы, в общем, интересно все сделано. Классная парная на территории всего лишь обыкновенного комплекса Golden Yard. Ну, я думаю, многим это нравится. Комплекс зачетный получается. Вот такая парная. Интересная. Но не ложите, э, как говорится, пульт от телевизора и не выключайте, не переключайте мой канал. Сейчас я вам покажу самое интересное. Ага. <смех> Ё-моё, это вот это реальный голден ярдище. Голден Yard того ярдом всем ярд. Смотрите, что за дела, да? Это огромный бассейн, он вам кажется черным, ну просто там его никто не чистил, потому что на данный момент ну, никто не купается. Вот такой вот он. Вот такой. Знаете, что здесь? Вот здесь, где я нахожусь, бассейн круглогодичный, подогреваемый. Все это... К этому зданию. Еще два дополнительных этажа. Здесь лежаки. Видите, выведены у нас канализация, водопровод. Тоже вода вся подключена. Ну-ка, попробуем. Я же ручки шалобливы. Да. И вот здесь будут у нас дополнительные душевые освещение, все под освещением, как вы успели заметить. Я не знаю размер бассейна. Это... Вот знаете, я был в Мариоте. В Мариоте бассейн меньше. Я был в горке панораме В горке панораме бассейн меньше Это детская зона Детская зона ну, Там что-то глубина, сантиметров 30 может максимум И вот они наши дополнительные санузлы Мало ли кто пока купался Надо было бы ему сходить Так, все позакрыто, понятно, идет естественно Я не удивлен Мужской, женский и так далее Да, скорее всего, а, они оказывается Открываются вовнутрь, а я на себя тяну Вот такие вот уже сделанные у нас сам узлы. И свет включается. Все смонтировано, причем, вот, смотрю, относительно недавно установлено. Все, не будем баловаться. Не будем баловаться, дорогие друзья. Я думаю, все уже более-менее понятно. Теперь пора бы приступить уже непосредственно к, к чему? К, к квартирам. Которые у нас здесь представлены. Кому нужна информация, мой номер 8-918-880-0747. Звоните, пишите, я предоставлю всю информацию, дорогие друзья, по этому комплексу Golden Yard. Он у нас в продаже. Здесь и сейчас уже. Естественно, как и в любом жилом комплексе, есть как парадная, так и черный ход-проход. Заходим. Заходим в сам Golden Yard. Еще одна дополнительная входная группа. Здесь у нас даже подъезды на уровень метра отделаны тем же самым травертином, мрамором, толщина которого шире моего пальца. На стенах декоративная штукатурка. Но сейчас, конечно, пасмурно, свет я не включил, это малозаметно. Входная группа вся в зеркалах. Помимо этого, здесь же у нас спрятаны тепловые счетчики. Еще раз говорю, здесь своя собственная котельная. Ну и, и квартиры у меня здесь есть от 3 миллионов рублей. Давайте посмотрим теперь некоторые варианты. Ну, к примеру, давайте посмотрим по нашему голодному ярту. Здесь будут велодорожки, ландшафтное зеленение, теннисный корт, футбольное поле, фонтан, зона отдыха, детская игровая, тренажерный зал, собственный спа, бассейн, ресторан, консьерж-сервис, закрытый и открытый паркинг, видеонаблюдение охрана, квартиры, свободной планировки. И к вашему вниманию, вот такая квартира. Эта квартирка у нас, смотрите, если бы не было вот этих вот блочков, мы бы поняли. В общем, площадь здесь квартирки у нас 43 квадратных метра, это получается 42,26, идеальная однокомнатная квартира. И знаете, у нее цена ржака. За 8 миллионов рублей квартиру в чистовой отделке можно купить. Огромные санузлы. Ну, не знаю, квадратов 5. По меркам Сочи 5 квадратов для санузла. Это просто красота. Вот так перегородку бахаете. Здесь у нас получается кухня. Здесь у нас спальня. Там у нас гардеробчик вот так вот. Ну и давайте-ка выйдем, естественно, выход на свою собственную террасу. Стеклопакеты алюминиевые, с декоративными элементами, вставленными вовнутрь. И у вас еще вот такая вот ваша терраса. То есть, грубо говоря, 43 квадрата у тебя идет по первому этажу внутренняя площадь и еще дополнительная. Вот здесь вы не сможете выйти, это я сейчас вышел. Здесь будет матовое стекло на высоту метр двадцать. И где вы, будет огорожено, чтобы вас не видели снаружи. И вот это вот, смотрите, еще здесь дополнительно каких-то квадратов 30 5, это тоже ваша, то есть вот от сих до сих, только здесь будет живая изгородь, это преимущество первых квартир на первых этажах офигенно, здесь у вас что вы тут сделаете, столик поставите, диванчик, кресло ну обалденно, да то есть вы по сути дела за 8 мультов получаете 43 квадрата, плюс еще квадрат в 35, у вас просто, как говорится элементарно, ваша терраса так, идем далее ой, ну вот это уже большая такая квартирка получается, правильно? Ну, это точно такая же. И не очень-то и большая, в принципе. Точно такая же. Можно вам купить даже эту. Так, следующая. Вот сейчас вот эта будет большая. 86 квадратных метров квартира. Ее можно купить всего за 14 миллионов рублей. Смотрите, я по ней иду. И это все еще без того, чтобы... То, что тут у нас еще будет своя собственная терраса. Идемте сюда. Вот там огромный санузел. Я не знаю, там он квадратный, наверное, 20, что ли, 15. И вот здесь у нас еще огромная раздевалка, входная. Все как положено. Комната раз. Тут у нас еще дополнительное помещение. Все это будет доделываться. Сейчас еще до конца немножечко не доделано. Из-за того, что у нашего комплекса сейчас будет производиться капитальный ремонт, монтаж крыши, и естественно, никаких потеков не будет. Мало ли вы вдруг что-то, не дай бог, уже присмотрели. Смотрим сюда. Вот такая вот еще дополнительная терраска. Отделка дома. На что следует обратить внимание. Смотрите. Просто вот что касается отделки дома, это просто обалденно. Так, в общем, разные площади есть, и вы, вы уже это понимаете. Стены у нас выровнены. На полу у нас стяжка пола. Так, это темненькая будет в обратную сторону. В общем, в обратную сторону темненький показывать вам не хочется. Пойдем туда немножечко пройдем. По... Ну, в обратную сторону солнышко у нас сейчас просто с правой стороны. Если я буду показывать вам квартирки в обратную сторону, тоже с террасами туда, то получается, что плохое изображение. Теринг, теринг, ну короче, вот они большие разные есть. Давайте-ка, что я предлагаю? Подняться вообще на второй этаж посмотреть варианты без террас. На верхних этажах планировки здесь разные, просто любые, любые. Давайте-ка. вторые, третьи, четвертые этажи они у нас уже идут с с балкончиками. Вот. Мы на втором этаже, и пойдемте посмотреть элементарные квартирки. То же самое, балкончики, места общего пользования, лифты, все здесь у нас на удовольствие будет. Вот такая квартирка. То же самое, как на, втором, ой, на, на первом этаже, 42 и 44 квадратных метра. Вот такую квартирку можно купить за 8 миллионов, как я и говорил. <клес> Санузел идеально одна комната вторая гардеробочка и здесь фишка вот данных квартир уже со второго этажа то что здесь именно вот на втором этаже у нас сохраняются террасы то же самое что было на первом только вот у вас здесь по границу квартира вот так вот эти два окна и вот тут еще дополнительно Тоже будет терраса, ну и то же самое, что касается столик. А вот с третьего этажа у нас идут уже балкончики Я до этого говорил, что со второго этажа идут балкончики Нет, дорогие друзья, извините меня за тавтологию Балкончики идут с третьего этажа То есть вот на самом деле по второму этажу Немножко посветлее можно будет показать вам Наше предложение Давайте вот типовую вот в обратную сторону Конечно же тут она немного вытянутая Не знаю, понравится вам, не понравится Но в принципе вот такие квартирочки тоже можно купить Это площади будут порядка 65 только здесь у нас в обратную сторону тоже вот такая же терраса по границу квартир со второго этажа вот с третьего этажа, как я и говорил, уже конечно же, там будут у нас балкончики. По планировочкам уже, вот видите, вы понимаете, они разные. Разные планировочки и большие и маленькие. Сейчас мы доберемся. Это вот просто вытянутая квартирка на любителя. Потому что любители у нас разные. Кому-то нравится такая квартира, кому-то нравится всякая. Такая-сякая. Всякая. Так, идем сюда. Ну, вот они все, в принципе, классика жанра. Вот они, видите, вот эти вот самые кайфовые с террасками. И вот такие вот угловые кайфовые, мне очень нравятся. Как на первом этаже, вот она уже с перегородочкой. Это квартира большой площадью, это 81 квадратный метр. Видите, да? тысячи квартирки, тут можно на наградить. Там еще дополнительная площадь, Ну как правило, здесь площади разные. И туда она уходит. И там еще терраса, в общем, запутаться можно. но большая квартира, немножечко, вот это 80 квадратов, весьма своеобразная планировочка. Ну, в принципе, более-менее планируется, и можно как-то более-менее разобраться и сориентироваться. Так, ух, ё -моё. 90 с лишним квадратных метров, плюс терраса в обратную сторону. Давайте-ка на третий этаж подниматься. Тут потому что все... с Первым и вторым более-менее понятно. Короче, что первый этаж с террасами, что второй этаж с террасами. Вот, давайте-ка вот эту квартирку покажу. Это, может быть, будет вам интересно. А, ну вот она такая же типовая. Короче, вот такая квартирка, можно ее купить, 70 квадратных метров от 12 миллионов рублей, дорогие друзья. 70 квадратных метров, раз, два, три. И плюс там еще офигеть какая терраса ваша. Еще, если что, дорогие друзья, это я вам проговорю. Вот это все от сих до сих. Все это ваше. И плюс еще вот здесь дополнительно можно гулять. Здесь вот это будет ресторан. Вот здесь. Здесь будет навес и маркиза, все как положено. А это сверху наша территория. Все, уходим в обратную. Пойдем на третий этаж малышки посмотрим. С малышками, может быть, там что-то будет немножечко другая площадь. Потому что не все могут купить 40 квадратных метров. Не все могут купить 80 или 90. А жить в Сочи хочется. Давайте Давайте-ка Теперь предлагаю подняться на Третий этаж. Оттуда уже идут немножечко другие планировочки. И немножечко по-другому все это удовольствие выглядеть будет. Вот так примерно ориентировочно будет отделка подъезда. Тут они начали... Не, эту плитку снимать будут. Эта плитка у нас будет травертин. Извините, а то я вас сейчас отдезинформирую, получается. Так, третий этаж. Темновато, да, наверное. Вот такие квартирушечки есть даже, да. 20 квадратных метров, 3,5 миллиона. Заходим. Студия. турим -пам -пам, Санузел. И вот микро небольшой балкончик вот такие вот вариантики вот такой балкончик вот это тоже и туда и внизу терраса там в общем, разные варианты здесь представлены. Кому нужно, я лучше, конечно же, лучше вышлю планировочки. Кому, У кого есть интерес, напишите мне на WhatsApp или позвоните, я вышлю планировку. Ну и все-таки, дорогие друзья, если у вас появился интерес к комплексу Golden Yard, вы просто позвоните мне на номер 8918 808 0747, я вам предоставлю всю информацию. А если вы хотите приобрести здесь квартиру или просто поинтересоваться, тоже не стесняйтесь меня набирать. У комплекса очень много плюсов и комплекс действительно очень интересный. Я бы его сравнил с каким-то отелем Редиссоном, скорее всего, чем с каким-то комплексом. Голден Ярд реально поистину, воистине минимальная площадь 19 квадратных метров, максимально 95. 5. Сроки окончания всего этого строительства, дорогие друзья, у нас заявлено до конца этого года. Конечно, застройщик говорит, что он постарается успеть пораньше, в лето. Но ну, я думаю, давайте объективно, мало ли с территории, это все-таки до конца 2023 года. 4 квартала 2024 года мы увидим эту куколочку и с вами будем заходить сюда на ремонт. Хотя, в принципе, здание по три этажа уже стоит, осталось всего два и территория... Можно действительно и успеть даже к лету, как и заявлено было застройщикам. Мой номер 8-918-880-0747. Жду вашего звонка. Кому нужна информация, обращайтесь, не стесняйтесь. Увидимся. Пока.